Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете». Сегодня у меня на обзоре новый проект, называется он «Элис Trade. Это арбитражный робот, который сможет вам зарабатывать от 1,2% до 1,8% в сутки. И здесь вот пишется, сегодня доходность была 1,53%. Я в этот проект инвестировал... 200 долларов еще 10.02. И в этом видео я вам хочу немножко рассказать о проекте. Если вас заинтересует, вы можете сюда проинвестировать. И посмотрим, как быстро проект платят. Я уже проверил его. Платит он инстантом. Давайте посмотрим. Вот ваша прибыль 220%. процентов Здесь, если вы проинвестируете, окупаемость примерно где-то 140 дней будет работать ваш депозит. И за 140 дней вы увеличите свой депозит, получается чуть более, чем в два раза. Здесь, когда вы что инвестируете, ваши деньги берутся в работу, и здесь вот последние арбитражные сделки. Вот компания берет деньги, и, к примеру, вот она вот сегодня пишет, на Binance она купила матик, вот на Kraken не продала. Вот разница, цена покупки, цена продажи, и на этом она... Зарабатывает и делится с нами прибылью. Вот все здесь сделки. Здесь вот наши разработки можете почитать, кому это все интересно. Ну и так далее. И вот здесь доходность. Сам проект работает с 3.02. Работает он получается 2 недели. И вот заработано за все время. Почти уже 15 тысяч долларов. Сделок совершено 2884. Средняя прибыль с одной сделки получается 0,17%. Средний суточный доход 1,5%. Срок достижения прибыли в 220% получается 147 дней. Здесь у них есть вот Discord. Также есть поддержка в Telegram есть вот почта для клиентов и почта для партнеров и вот здесь все в принципе соцсети итак переходим в мой личный кабинет видим вот я только что сделал выплату на 15 долларов открою вот свой трон линк вот она выплата плюс 15 долларов инвестировано 200 долларов если мы нажмем мои депозиты мы здесь увидим, что я 10.02 зашел в проект, доходность 1.46 в день. И мне осталось вот 144 дня, и депозиты вместе с заработанными деньгами вернутся мне на баланс. И вот у меня начислено здесь 134 АЛЦ. Мы здесь зарабатываем монету АЛЦ, дальше мы заходим в вот, обмен АЛЦ. И мы можем вот поменять, к примеру, 134 монетки. Поменяем на тезер. Это будет вот 19 долларов. Можно сейчас обменять и вывести. Я пока подожду. Более подробно разберусь и сниму еще повторное видео. Так как я еще не очень разобрался с проектом, не было времени. Я сюда вот проинвестировал и мне здесь капает денег. Также вот здесь есть, чтобы начать здесь инвестировать, нажимаем вот инвестировать, выбираем биткоин, тезер, эфириум, трон, с какой валюты вы хотите инвестировать. Далее здесь, к примеру, мы выбрали биткоин, нажимаем вот минимальная сумма, получается 50 долларов, и нажимаем создать депозит, пополняем, и ваш депозит уже начнет работать. Также вот есть здесь партнерская программа. Вот здесь будет ваша партнерская ссылка. И первый уровень вы будете зарабатывать 8%, второй уровень 2%, третий 1% и четвертый 0,5%. Видим, у меня все здесь по нулям. Я еще даже не пост не делал вообще ничего. Также здесь есть баннеры. Можно создавать баннерную рекламу, кто этим занимается, кто умеет. Здесь вот различные баннеры есть. Ну и так далее. Ну в целом проект мне нравится. Я в нем уже 15 долларов вывел. Могу сейчас еще 20 вывести. Ну я подожду пока монета ALC вырастет. Вот все мои начисления. Вот такой друзья проект. Кому он интересен, все ссылки будут в описании.